Начать я хочу вот, не вполне обычно. Я расскажу вам историю последних консультаций. Последних... Нет последней консультации, и э, другую историю – это после РД-активации. Ну, кто у нас в движении почитывает, вы, наверное, читали. Сначала консультация. Приходит на консультацию женщина, а у нее вопрос, что делать с этой встречей. Она уверена, что это близнецовая половинка. Встреча произошла в 2013 году. И что я хочу рассказать? Ну, она что-то рассказывала, рассказывала. Вы знаете, очень часто люди на консультациях любят рассказывать различные мистические подробности. Это, конечно, интересно, но, в общем-то, это небольшая суть. А вот потом она рассказала очень важную суть. А моя роль как консультанта во многом сводится к тому, чтобы обратить внимание самого человека, что он говорит. Я периодически его останавливаю и говорю: вот я повторю то, что вы сейчас сказали. И она сказала то, с чего я хочу начать вот наш интенсив такой. Она сказала самую важную вещь. Эта самая важная вещь лишена всяких мистических, ну не всяких, а особенных каких-то там мистических подробностей вот этого какого-то калейдоскопа сверхспособностей и тому подобное. Она сказала, что после того, как она его встретила и увидела, и произошло узнавание, она, вдруг, она вернулась домой, и вдруг она поняла, кто она, зачем она родилась, и какая ее жизнь, и где ее дом духовный. Она говорит, я узнала все, что мне нужно было знать в этой жизни. Все самое главное у меня образовалось внутри. У меня появилась странная, немотивируемая уверенность, хотя я всю жизнь была неуверена в себе человеком. Вдруг просто уверенность и спокойствие. Я знаю себя, я знаю свою жизнь, я знаю, для чего я родилась. Я, конечно, ее в этот момент остановил и попросил ее повторить эту фразу, она ее повторила, но все равно она ее до конца не осознала. И хочу, ну, на тот момент, потом, в конце консультации мы разобрались, я хочу начать с этого а, именно момента, потому что это на самом деле самое главное, самое главное. Коренная ошибка и корень всех проблем при встрече с родной душой, как бы он ни был, лежит в том, что человек начинает решать эту ситуацию снизу вверх. Он говорит, мы не вместе, я замужем, он женат, мы не можем быть вместе, это трагедия, у нас ничего не получится, никаких перспектив, я страдаю, у меня все болит, я не могу его забыть, ну и так далее, и так далее. Знаете многие, что это такое, да? И человек бьется как бы вот о крышку, снизу вверх, он хочет решить эту проблему. В то время как эту проблему и ситуацию нужно решать сверху и вниз. Когда человек вспоминает, что он узнал и раскрыл, что в нем раскрылось при встрече с родной душой, он успокаивается, и он внутри понимает, что самое главное у него уже есть. И тогда, если он сохраняет это высокое состояние сознания, у него начинается постепенный процесс просветления его повседневного плана. Я сейчас нарисую, о чем я говорю. И в повседневности начинает меняться ситуация таким образом, что... Как думаете, что происходит? Все складывается, совершенно верно. Начинает складываться. Начинает что-то получаться. Само. Понимаете? То есть, э, снизу вверх решая проблемы человек нагружает ум, очень сильно нагружает нервы. Результаты это не дает. Когда же он обращает внимание на то, что было у него вот этих, в этих высоких состояниях, то это постепенно начинает опускаться вниз. И дальше мы на этой консультации выясняем, что действительно за эти 7 лет у нее произошли колоссальные изменения в жизни. Она стала другим человеком вообще. И в конце консультации мы с ней пришли, точнее она сама мне сказала. Говорит, вы знаете, а мне по большому счету, в общем-то, и не беспокоит то, что он женат, я замужем. Хотя она написала это в заявке. То есть она написала просто, я замужем, он женат, это моя БП, что нам делать? Ну, как бы такая довольно стандартная заявка. И вот в конце консультации она пришла совершенно естественно к такому, говорит, а мне по большому счету это и не беспокоит. Хотелось бы как бы спросить, а зачем вообще на консультацию тогда было приходить, да? На самом деле у человека просто все встало по своим местам. Там, где оно и было, но его ум все рассортировал, разбросал под другим каким-то углом. Если у вас подобные похожие ситуации, кто встречал родственную души или близнецовую половинку, вы будете знать, что всякий раз, когда вы пытаетесь решать какую-то трудную проблему на пути вашего воссоединения или просто вот свои личные проблемы, связанные с тем, что вы встретили там близнецовую плавинку, допустим, да, вы автоматически начнете ее решать снизу вверх. И это обречено на неудачу. Это коренная ошибка, которую человека повергает вот в этот круг 13 ступени, по которому он ходит. Он уже себе зарабатывает там награды, вот столько лет я, вот за выслугу лет на внутреннем очищении, а потом встречается на форумах и давай бросаться, я 20 лет на внутреннем очищении, Ты а ладно? у меня второй БП и так далее. То есть такая игра на этом всем фоне заворачивается, которую человек уже забыл вообще, зачем эта встреча, почему это уже какие-то начинаются вот совсем непонятные игры. В то время как нужно вспомнить самое главное, и к этому главному и очень простому вернуться. Я даже скажу больше, это очень четко прослеживается в комментариях по энергии, которую человек оставляет, когда пишет его. Многие нам пишут такие комментарии, как бы с таким подтекстом, что «да я на пути РД уже там 20 лет», или там сколько, да, понимаете, вот такой момент. И, конечно же, это неправда, потому что, если человек на пути 20 лет, то он уже такой мастер, он уже настолько развился, что вот это ему писать просто даже, унизительно ну, для его души, вот. А говорят о том, что я на пути РД, вот как я встретил первую родную душу, ну, там, в младенчестве он встретил, и вот он уже там 30 с лишним лет, он на пути. Ну, нет, это, конечно, не так. Я тоже, получается, встретила свою родную душу в 2001 году, и я ни в коем случае не могу сказать, что я вот столько уже на пути. На пути с того момента, когда даже не когда мы с Андреем встретились. Да, это было начало становления на путь. Но путь начался, когда появилось осознанное отношение к внутреннему очищению, к своему. Когда пошло осознанное прохождение этого периода. Это было где-то, в Индии мы еще жили. Торкнуло меня очень сильно, что стоял выбор буквально идти ли этим путем дальше или все бросать, разворачиваться, просто уходить в другую жизнь. Это был ужасный выбор для меня, потому что, когда у тебя есть любимый, да, тот, которого ты ждала всю жизнь, или мужчина там ждал всю жизнь тоже свою женщину, и тут ты понимаешь, что вот все уже, вот все, дальше невозможно. Настолько все это больно, невозможно, что либо ты сейчас все оставляешь и уходишь в неизвестность, Оставляешь свою любовь, своего любимого, и как бы вот уже вот эта возможность соединиться, ее уже нет, ну на физическом, естественно, плане, когда она была. И вот такой выбор у меня очень сильно стоял, и знаете, я даже тогда я очень мало что-то о себе писала, говорила, мне было не до этого, у меня очень сильное очищение было. Я где-то написала там на своей странице об этом случае, я вот задалась этим вопросом, мне было очень горько, очень больно. Я буквально была без энергии, без сил. Как, что мне делать дальше? И в этот момент я услышала какой-то такой звук, гудок такой, пронзительный гудок. Ну что за звук такой? А там часто ездят рикши ну, по дороге. Я думаю, может кто-то пришел к нашему, прямо вот под окном у нас. Я не встала с постели, я лежала, это просто обессильное. Потом снова второй гудок. Я думаю, ну все, надо уже встать, посмотреть. Я думаю, ну какой-нибудь торговец пришел, что-то предлагает. Еще такая думаю, как он прошел на нашей территории, там закрыта калитка. Смотрю в окно, никого нет. Вворачивают так голову. А это уже был не сезон, все уже туристы уехали. я смотрю, за год почти жизни в Индии я никогда этого не видел. Я смотрю, и по забору у нас ходит вот такой павлин. С огромнейшим хвостом. Представляете? У меня шок. Как? Что это? То есть, вот это был такой мощный знак мне просто от моих родных высших сил. И я тут же лежила на улице, я говорю, родной, родной, смотри, у нас Павлин. Я, значит, он говорит, давай скорее его снимай, я его снимать. И знаете, он так походил и так своим хвостом, вот так плавно покачивая, ушел куда-то в неизвестность. Раз, и так растворился среди пальм, я уже его не вижу. Все, исчез. То есть он свою роль как бы выполнил. Я смотрю в интернет, что значит Павлин. И я как раз смотрю, что павлины, они победители, они, по-моему, поедают змей. То есть они побеждают зло, как бы вот они олицетворяют собой победу над злом, победу над демонами, что-то такое, что кровь павлина, она как бы даже ну, защищает от демонов, что-то в этом роде там. Я в шоке, я просто читаю, что мне послали вот это послание, да, вот мои высшие силы. И Андрей еще такой сказал, да, твои родные высшие силы очень любят тебя. Ты себя так ведешь, они тебе такие вроде знаки посылают. Ну, я была в отчаянии, в полном просто. И вот с этого момента я могу считать, что это был осознанный путь, это был 16-й год, да? Июль, ну, июнь, июль вот так вот это было. 16-й год, то есть только 4 года вот такого осознанного прохождения пути. А то, что было до этого, это было так. Так что такими словами бросаться, конечно, не нужно. Потом мы прочитали, мы жили в штате Керала, в этом штате павлений нет. Да. Они только в соседнем штате. Он при, пришел из соседнего штата, видим, сезон дождей там был. И вот он пришел. <с> да. да. Это очень сильно. Просто знак. невероятно. Было очень сильно. И вот теперь я хочу рассказать вам второй случай, но это уже не с консультации, а после РД-активации. Последняя РД-активация у нас а, прошла это в конце февраля. И, присутствовала женщина, 23 февраля, она была. февраля. и присутствовала женщина, которая была до этого на Байкальском ретрите, и она периодически приходила на РД-активацию. Ну, то есть она как бы в теме, у нее встреча с близнецовой половинкой, там тоже да, трудности вот эти воссоединения, он там в другой стране живет, ну и так далее. И вот она пришла на РД-активацию, а периодически радиоактивации у нас бывают очень глубокие. Не всегда, но вот так получается иногда, очень глубокие. То есть мы выходим в пустоту, в свет, где ничего нет, только свет. Вот. это а, слияние с Богом Отцом, с Абсолютом. И вот с ней это произошло. Причем, что интересно, произошло еще до того, как я повел вот участников группы к этому. По-моему, даже где-то за полчаса до того существенно раньше. То есть она только началась РД-активация, да, и у сразу нее же. сразу же, как она потом рассказала, сразу же возникло это состояние пустоты. И человек не врал. Потому что, когда люди фантазируют, они говорят, о, я там был в пустоте, и начинает сказки рассказывать. Это сразу чувствуется. А когда человек там по-настоящему глубоко, он растерян и испугом. Он хочет что-то сказать, а сказать толком не может ничего. И у него такое ощущение, она говорит, и чего? То есть, а чего? А дальше? И чего? Вот, вот такие примерно вопросы. То есть, ну да, вот человек это глубоко пережил. Ну, бывает, что, наверное, активация переживает, потом как бы эта вибрация опять понижается, человек опять возвращается в повседневную реальность. Сейчас я вот буду это все показывать, но у нее это не произошло. Она пишет через день, говорит, меня еще глубже туда тащит. Я хожу вдоль берега моря и вижу, что ничего нет. И все вокруг пустота, и я пустая. Скажите, чего это вообще значит и что со мной будет, а как мне теперь жить? Даже любовь к БП ушла. Да, и она дальше, вот то, что к чему я, собственно, подбираюсь. Она говорит, я вспоминаю своего БП, и я не чувствую любовь. Нет любви. Вообще ничего нет. Ничего. Пустота. И что, говорит, это значит, и как теперь мне быть, потому что, ну, я же его люблю, я хотела бы его любить. Ну, я там ответила, если будет интересно, можете почитать в комментариях, в движении, то есть в школе это есть. И через неделю, через неделю она а, пишет следующее письмо. Она говорит, а, пишет такие вот слова. Теперь, теперь я а, могу согласиться на любовь, МВП, только когда там есть свобода. Только вот в этом сочетании свобода и любовь. А свобода имеется в виду высшая свобода, это пустота. Не та свобода, где я гуляю хочу и так далее, а там, где пустота. Она так и написала, свобода и любовь. Если вы следите за нашей деятельностью, я периодически повторяю, любовь и свобода да? Вот это высший уровень, э Любви, который доступен человеку на планете Земля, по крайней мере, на, э, в этом историческом промежутке. И вот когда она написала, говорит, и нет никаких привязок, и нет никаких страданий, что он там где-то, а я здесь. Мне нужна только вот эта легкая и тончайшая любовь. Вот а об этом сейчас хочу и поговорить. Когда у вас будет это состояние, вы поймете, о чем речь. Пока просто слышать о нем любовь и свободы, это звучит красиво, потому что человек хочет, чтобы его никто не ограничивал. Вот Александр сел, поехал, все, свобода, да? Но это не та свобода. Это совсем другое. Это то, что очень глубоко и словами не передается никак. И сейчас скажу самое главное чему вся эта длинная терад была, все эти рассказы истории. Когда вы это переживаете во всей глубине, не только ваша жизнь меняется, не только меняетесь вы сами, радикальным образом меняются ваши отношения. Но, конечно, очень желательно, чтобы оба пережили это состояние. Но даже если один из двоих пережил, он уже знает на собственном глубоком опыте, что такое настоящая любовь между мужчиной и женщиной, которая только возможна здесь, на планете Земля. И вот это переживание, вот этого глубочайшего состояния любовь и свобода освобождает человека от очень многих проблем. От того, что он где-то там за границей, а я здесь, от того, что он там женат, а я замужем и так далее. Это просто не беспокоит. Это и есть ситуация, пока еще не изменилась. На нашем повседневном плане пока ничего не изменилось. Но это уже совершенно не беспокоит. И с этого момента у человека начинается новый путь.